Хай, чувак. Хай, чувиха. Желаю успеха тебе, Макс Вехов. Вот через доставочку продал четвертый товар. Чайковский. 3 ЛП. Наконец-то он ушел. Я вот думал, уничтожить. А, а как его? После Нового года. Ну, там подуно все-таки. То какие-то... Он лукавый меня, надо уничтожить зачем? В принципе тогда бы рейтинг канала был бы больше, сколько бы просмотров было. Но все таки искусство искусство уничтожать не стоит. Вот, Музыка, кстати, моя играет, то и на пальте, а то и на партис. Вот моя ритм гитара записана она в этом зоне по моему. А ну и подожди. Не помню на чём. А, записал, по-моему, на... Как-то у меня гитара одного чувака лежала дома. Вот. Я, я записал на его исказители, на его процессоре, на его веселиче. Вот. вот эти все темы. Как? Звучок. Звучок классный. Ну, ладно, я не знаю, тут есть фанаты тяжелого металла. Вот. Ну, короче, Лебединое озеро. Пётр Чайковский. Отправляю новой почтой. Вот, короче, 2 февраля 2018 года. Интересная тема. Мне, честно говоря, послушать не на чем, поэтому и продаю. Так, ну, упаковывать будем. В принципе, упаковывать его. Сложно, раз сложного разум Сейчас вот так раз. Сейчас запакуем. Вот так. Раз. Называем бумагу. Вашу. А куда еще? Вот. Так. Умагу вот так Раз, два, два. И вот. Раз, почти еще Тут она не очень получилось. Есть свои минусы на самом деле. Вот падает. Так. Что мы делаем? Надрезаем. Раз. И потом сейчас мы запакуем этот дела на Так, сделаем. Вот, Я люблю вызовы, которые кидает мне судьба. Вот, отсюда музыка опять закончилась. Так, что мы там включим дальше? А? О, сейчас включим еще музычку, чтобы скучно не было. Так, ну, значит, это... так, и вот так, и вот так. Блин, скотч дерьмовый, конечно. Я, как у меня заебали уже со своими скотчами. Вот, хочешь не материться, но не получается. Дерьмовый Крепим, чтобы его Эти пластинки нашел, нашел в этом как его, нашел в этом как его в подъезде какой-то бляк выкинул, ну его проблемы. Правда, Кто-то не любит искусство. Кто-то да, богатый. Умнов, носатый. Искусство не любит. Что, свойной еще? Оставил бы себе это. Хотя, если бы он богатый, мог бы это оставить как редкий крюк. Погнало. Все. Ссылка запакована. Тут три виниловые пластинки, ну, его начал в кулечек или как-то там.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 Готово. Выделимся, такой балл. Ну, все, выйду домой. Так, вот еще. Ну, все, запаковано нормально. Это скочет, я бы Желаю успехов тебе, Макс, успехов. Пока-пока. Вот, пластинка запах. Три пластинки Чайковские запакован.